Добрый вечер. В эфире программа «После новостей». Я Ольга Тепляшина. 16-летняя девушка попала под колеса автомобиля буквально в центре Красноярска на пешеходном переходе. Но маленькое уточнение – она бежала на красный свет. Очень резонансная авария совсем недавно произошла в Москве, где автолюбительница врезалась практически в целую семью, в трех, сбила трех детей, двое из которых погибли. И каждый сезон мы говорим о безопасности дорожного движения – и э, статистика не сокращается. Что нужно делать, чтобы сберечь жизни и водителей, и пассажиров? Сегодня поговорим об этом с нашим гостем в студии Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев России в Красноярском крае. Добрый вечер. Добрый вечер. А, Егор, ну вот недавняя трагедия в Москве, которую все обсуждают, там угу. очевидно вина водителей. Она сама говорит, она посмотрела в телефон, ну и водитель, как мы угу. знаем, неопытный. Вчерашнее происшествие в Красноярске, ну вот ни один водитель не застрахован от того, что кто-то выскочить Чтобы... на дорогу. И, конечно, я вот даже переживаю и за девушку, которая лежит в, в, сейчас uh -huh. с серьезной травмой в реанимации, и за водителя, в общем, который ну, как бы ехал, судьба. ничего не нарушал. И сейчас вот будут выяснять, мог ли он избежать аварии. Не дай бог попасть в такую ситуацию. Uh -huh. Вот это, это очень... Вот так серьезно. А как можно себя вот обезопасить в этом? Вот для водителя я даже не понимаю. Ну, в первую очередь, если мы говорим о безопасности и вине или не вине водителя, здесь действительно будут разбираться следственные органы. Но э, на сегодняшний момент, вот, э, проезжая там по городу, по краевым дорогам, очень сильно наблюдается, как страдает все-таки, ну, так сказать, профессионализм водителей, знание правил дорожного движения. Ведь на сегодняшний момент вы посмотрите по трассе, где две полосы в одно направление, у нас большинство водителей едут по крайней левой и не понимают, что по крайней левой нельзя ехать, она предназначена только для обгона. У нас едут Но на трассе, на трассе да. Там скорости совсем другие, там также существуют нерегулируемые пешеходные переходы. У нас зачастую на трассе тот же краевой, Краевая дорожная организация, Крайдел выставляет свою технику на ночь перед перекрестком. Буквально там в позапрошлую пятницу произошло ДТП из-за того, что они установили свои катки. Естественно, выезжающему автомобилю не видно. У нас сейчас реализуется на том же Дубровинского платные парковки, где есть левый поворот с пересечением встречного движения. И тут же стоит шлагбаум. Это опять же страдает безопасность дорожного движения. Почему у нас ГИБДД не обращает внимания на такие вещи? Ведь после той ДТП, как я сказал, на трассе технику убрали только через двое суток. Сейчас платные парковки запускаются. Никто из ГИБДД, у меня такое ощущение, предписание администрации не выдал. У нас большинство, ну не большинство, но много пешеходных переходов, которые не регулируемые, а по нормам при проезжей части более двух полос он должен быть либо регулируемым, либо его как-то ну перенести. Вот в справедливости ради скажу, что, отмечу, что сегодня мы приглашали на этот разговор представителей ГИБДД, но... Ну, по каким-то причинам они не смогли э, mm -hmm. сегодня прийти. Поэтому ну, вот <с мы с вами одни разбираем no, это, Хотя вот... они бы внесли, я думаю, какую-то ясность. И, кстати, про регулируемый переход. Э, нерегулируемые переходы, понятно, что это место повышенной mm -hmm. опасности. И часто бывает, люди просят светофор, хотят. Вот буквально недавно такой сигнал был, по-моему, справа берега где-то в районе. Там все встали, или стрелку просят сделать, mm -hmm. чтобы немножко разгрузить yeah, переход. Да, like, пропускные способности. Uh... Насколько это сложно сделать бюрократически? Я сама когда-то еще в конце 90-х, помню, просила там, тоже увеличить время на Стрелке, потому что по Стрелке проезжало три машины ровно, там на несколько секунд Но... всего горел. И это очень сложно оказалось. Я когда работал помощником депутата с 2013 mm -hmm. по 2018 год, у меня было очень много возможностей писать обращения, как от Федерации в России, подключать депутатский корпус. И вы знаете, некоторые мои обращения только сейчас реализуются. Ну, тот же перекресток на Грунтовой Алеши Тимошенко. Там, понятно, не до конца проработанный проект, но сам факт заострения внимания опасности перекрестка, его только сейчас реализуют по безопасности, по проекту «Безопасные и качественные дороги». То есть, ну, то есть это тянется лет. с 2013 года, вот это У -у -у. именно вопрос. То есть представьте, насколько сложно бывает проработать, доказать чиновникам нужды о безопасности либо улучшения пропускной способности. А кто принимает это решение, я так понимаю? Что не ГИБДД нам, по крайней мере, сказали, что это ГБДД на сегодняшний момент только надзорные органы, угу. они только проверяют, все ли сделано с точки зрения правильности. То есть этим занимается УДИП, Только управление дорог, благоустройство, угу. именно а, реализация пропускной способности они не занимаются строительством дорог, они только реконструкцией и оптимизацией дорожного движения. Ну, то есть они выставляют, они, КЗ, да, да, по сути. Да. Но принимают решение об установке того или иного Раб... объекта. Да, они. Да. Уже а... рабочая группа по угу. оптимизации дорожного а движения так принимает решение. Но это но, же вот напрямую речь идет. Мне кажется, о это от упертости чиновников. Вы знаете, вот у нас буквально на рабочую группу по оптимизации дорожного движения как месяц, ой, как год уже ходит заместитель министра транспорта. Ну, сейчас вот в последнем заседании его не было, но а так он практически каждый день. Так вот существует перекресток с проезжей частью, где надо было установить направление движения по полосам по нормам над проезжей частью. Руководитель рабочей группы говорит: "Но ну, у нас сейчас денег нету, чтобы разместить их над проезжей частью. Поэтому давайте хотя бы примем, примем решение знаки по краям поставить". Я говорю: "Вы хотя бы в ТЗ запишите, что там столбы нужны для того, чтобы поставить растяжку над проезжей частью. Если вы этого не укажете, mm -hmm. это никогда не произойдет". Сидит за министер, говорит: что действительно сложно ручкой там написать". Слушайте. Пока вот так вот, вот ну, таким уже, уже жестким таким подходом, пока не подойдешь, у нас, к сожалению, чиновники не шевелятся. Пока прокуратуру не заостришь внимание, вот с той же парковкой на Дубровинского. Пока прокуратура там, не, мне кажется, не Но с другой стороны, вот функция ГИБДД в этой ситуации, они же могут предписания сделать, это могут же Могут выдать предписание, вот. да. И у нас мы знаем, ну, обычно это касается качества дорожного покрытия, у нас там бывают десятки различных угу. предписаний устранить, и мы знаем, насколько это сложно у, устраняется. У нас еще у ГИБДД появляется возможность заострить внимание на качество ремонтных работ только когда объект сдастся, то есть угу. затем уже только гарантийные обязательства. Я думаю, у ГИБДД жалко отобрали эту функцию, когда они, вот, допустим, как я, общественник, может на этапе ремонта подойти ткнуть пальцем там, тех же бригадиров, которые и так элементарно это видят, но думает, кто-нибудь не заметит. Вот буквально у вас 8 часов был репортаж, где пьяный водитель удирал от сотрудников ГИБДД. До этого он был неоднократно уже лишен. Ведь это же тоже страдает количество сотрудников ГИБДД. На сегодняшний момент сотрудников ГИБДД на дорогах сокращается. А в центр фиксации нарушений, потому что количество камер увеличивается, идет набор. То есть людей сейчас переводят в кабинеты, но камера у нас не фиксирует, пья, пьяный водитель или нет. Ну, да. Лишенный там водитель в самой машине сидит, или это просто автомобиль э, передвигается mm -hmm. неизвестно кем, неизвестно кем управляется. Ведь у нас очень много сложностей, там, касаемо сейчас изменений техосмотров, касаемо медицинских справок, которые там, раз в 10 лет на сегодняшний момент надо проходить, потому что раз в 10 лет только меняем водительское удостоверение. Вообще вот вопросов с точки зрения безнаказанности водителя, которые ездят не в трезвом состоянии, он mm -hmm. очень сильно страдает. Ну почему... вот смотрите, мы все, нам не нравится, когда ужесточают меры, повышают штрафы, с одной стороны, mm -hmm. ну вот как автолюбители все, да, мы понимаем. Но а как еще можно воздействовать? Вот знаете, для меня, для водителя, который не нарушает правила дорожного движения, для меня без разницы, сколько будет штраф. Ну, я просто не нарушаю. Mm -hmm. Может, вот э, любой человек, который сейчас смотрит эфир э, из сотрудников ГИБДД, который не верит, зайти в свою собственную страну. При этом базу, за границей это все очень как-то сразу дисциплинированными да, становятся. Да. Это вот удивительно. Ну, вот, и вроде вот, там нельзя, да, там я... уважают. А здесь вот я 12 можно. лет проработал в Японии. Там водительское удостоверение таким водителям, как я, оно там меняется цвет. То есть зеленое водительское удостоверение, оно там позволяет там бесплатно парковаться ну, То есть водитель с хорошей репутацией. Да, да. У -у -у. То есть там очень много приоритетов дается тем водителям, которые соблюдают правила дорожного движения. И очень жестоко наказывают тех, кто грубо нарушает правила дорожного движения. Еще один момент. У нас совсем немножко mm -hmm. времени осталось, но все-таки его затрону. В этом году вроде бы ситуация на улице, Свердловская нормальная, но вот в прошлом сама лично сталкивалась и писала об этом, животные, у которых есть вообще-то хозяева, сельскохозяйственное животное, коровы именно, животное большое столкновение с ним представляете, да, во что может вылиться, в трагедию. И... Нет, ну там хотя бы какие-то есть сельская местность, а здесь mm -hmm. город. И на Свердловской часто вот они ходят, выскакивают тоже на дорогу неожиданно, и в темноте тоже сложно бывает. И они создают аварийные ситуации. И никак не получалось хозяев этих как-то привлечь. И если вот эта корова станет виновником аварийной ситуации на дороге, а дорога там mm -hmm. узкая, и у тех столкновения зачастую невозможно, mm -hmm. Можно ли вот в, такую, как, как в таком случае привлечь хозяева животного, что оно без надзора создает аварийную ситуацию? Ну, здесь, наверное, также надо, как ранее предлагалось, о том, чтобы каждая там, собака, каждое домашнее животное было чипировано, и по чипу можно определить хозяина. Потому что ведь у нас проблема. И бывают собаки домашние бегают по улице и перебегают дорогу. И они, к примеру, там все время сидят дома, а тут вот выбежал и бегает, где попало. Mm -hmm. И опять может произойти ДТП. Ко мне также обращался автовладелец, что ГИБДД действительно не может установить хозяина коровы. У него там лэнд-крузер 200-й, разбил бампер, лобовое стекло и не знает, с кого возместить ущерб. Буквально полгода назад у мужчин тоже мне обратился, ну тоже дорогая машина «Ауди» и не знает, как вот возместить ущерб. Но действительно, невозможно сейчас найти хозяина, потому что ну, хозяин, наверное, хоть и знает об этом ДТП, но, но никогда общем... не осознается, понимая, что... Ну, тоже проблема, и она многолетняя, и ну, никак не решается. Но в первую очередь, конечно, в приоритете – это жизнь людей. Да. Я спасибо большое, Егор, за то, что пришли и ответили на наши вопросы. Нашим зрителям напомню, что Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев России в Красноярском крае, был сегодня гостем программы «После новостей». До свидания, увидимся.